Доброго времени суток, дамы и господа. Несмотря на то, что в дополнении Dragonflight у нас не будет усилений персонажа, как это было, например, в дополнении Battle for Azeroth, Legion, Shadowlands, Covenant, Artifact, Азериточки с Некой У нас имеются другие различные механики Полеты на драконах увлекательные, динамичные У нас имеется система профессий, полностью переделанная И вот именно о профессиях мы сегодня поговорим Окно профессий преобразилось Оно стало больше, оно стало интереснее То, что было раньше, оно уже ушло Теперь у нас Новая, можно сказать, игра в плане профессий. Также там имеются различные заказы, но это уже тема другого видео. Само собой, в тот момент, когда выйдет Dragonflight и нам нужно будет качать профессию, навык будет единичный. Наша задача — развить навык до сотни, чтобы можно было делать реально классные, полезные вещицы, которые можно надеть и чувствовать себя в игре в целом неплохо. Разумеется, на этом нужны реагенты, разумеется, имеются крафты более легкие, которые подведут нас к максимальному навыку. И давайте перейдем на сайт Woffhead. Там имеются абсолютно все гайдики, абсолютно по всем профессиям. Сколько нужно потратить, какой там руды, например. Где какой рецепт изучить для того, чтобы поднять навык. Очень интересная информация, я хочу ее глянуть вместе с вами. Dragonflight Profession Leveling Guides. Гайд по левелингу драгонфлайтовских профессий, имеется в виду в плане ее прокачки Также нас тут предупреждают, что многие крафты, которые начинаются примерно на навыке 50 Они уже будут довольно-таки сложные и процесс будет медленный, профессия будет качаться медленно Далее, кликнув абсолютно по любой интересующей нас иконке, по любой интересующей нас кнопке Мы перейдем на страницу той профессии, на которую мы кликнем в моем случае, например, глянем кузнечное дело. Сколько нам вообще потребуется ресурсов с целью того, чтобы все это дело выкачать. Смотрим, смотрим, листаем. Окей, с 1 по 50. 122 флюкса, 148 руды, 84 руды, еще 100 руды, 25 земельки, 25 огня. Хорошо, также расписано то, что с 1 по 4 навык мы делаем Blacksmith Hammer. Тратим определенное количество ресурсов. Далее 4 по 7, другой крафт. Так, идем, идем, идем, идем потихоньку. Также можно с 1 по 50 качать на оружиях и инструментах, то есть кому как нравится, или что будет полезнее в итоге, а можно даже и миксануть, почему бы и нет, наверное. А далее с 50 по 100. Оптимальный путь прокачки кузнечного дела. Нам потребуется 2000 серевитовой руды, с целью того, чтобы прокачать последние 50 навыков. Также потребуется 4500 мидл. Это, конечно, интересно все, а ресурс то откуда брать? Копать придется, что ли? Покупать на ауке? Обалдеть, конечно. Ну что ж, будем развивать профессии. Все-таки Dragonflight дополнение само по себе, оно строится на драконах и профессиях. Это прям основная фишечка Blizzard, которую они преподнесли, Вот то, что мы вам это даем и вы прям кайфанете от этого. Посмотрим на самом деле, кайфанем или же не особо. Также имеется альтернативный, да, путь раскачки с 50 по 100. Weapons and Tools. Окей, хорошо. Само собой, я предлагаю поступить так же, как мы делали в обновлении 9.2, в тот момент, когда стартовал Зерит Мортис, и мы тогда крафтили легендарки друг другу. Если интересно обмениваться крафтами будет на популярных серверах по типу Гордуни, Ревущий Фьорд, иные сервера, окей, почему бы и нет, то приглашаю вас в свой Дискорд, в PvE канал Типа там, я кузнец с сотым навыком крафчу жесткие вещи. Что-нибудь такое, я думаю, придумаем. Само собой, это будет не в первый день, возможно, и не в первую неделю. Ну, как говорится, поживем увидим. Все гайдики есть на прокачку профессии. Ссылочку само собой оставлю в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!